Друзья, сегодня я с моим напарником Матвеем Здрасте С канала Мистер Матвеса поиграем в такую Интересную, довольно-таки популярную игру Drive A Head Цель этой игры такова, что нужно сбить голову Противника своего Ну, с название сразу понятно Голова, ой, фу Езда по голове Сегодня мы с ним вдвоем поиграем по вайфайчику. fi жду, жду тебя, Матвей. жду так, О, пошло, вот, так как видите, я тут синий, а он красный Наоборот Почему наоборот? У тебя там ты синий, а у меня ты красный По голове Вот видите, цель этой игры ты каваш Ну, по голове Я рыбка, я пиранью тебе сейчас съем Конь В пальто Гробовозка Это там называется Не, гробовозка Видишь, гроб да, ну, тебе повезло просто. Да, кстати, эту тебе машину. Просто повезло везде. с машиной. Хотя и мне даже повезло. Сейчас посмотрим. А видишь, тепло Минус этой машины, ну что задом, если подъезжать о, тебе. О. Трасса. О -о. Это, кстати, трасса прикольная. Вилки задребтил там. Юльги угу. задребтил о, да. Сань, пол... О, это ничьи. немножко фиговое, потому что здесь голова выпирает очень сильно, поэтому. Так. Блин, я на ретро. А? А? А так, ретро болит. Самое то вообще. У меня зовут... О, а где конь? У меня пылак. Конь. Знаю, что... Ой, реклама. Вот ненавидишь эту рекламу. Сухаю все время. Так, жду соперники. Но это же реклама. Да, отключи это. Красный как ты хотя не желаю тебе реванш. Давай. Так. О -о -о. Вот. Я, я тирнозавр Рекс. Ты же -мо. <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> Все, не надо. Ничего я не... люблю жевать чужие шины, смотри. Смотри я что... ем их. <свист> Низко накажем минус этого дирнозавра, что он переворачивается. Ну тут. Но Если у не него не достанется уклю... мамонт, мамонт достанется. Не, мама, он раз таки наоборот на класка. А да. да о, НЛО, О, Тихо-тихо-тихо. О. здесь ты по-другому на экране. Нет. <плодисмент> Нет, да, да, у тебя все наоборот, то есть зеркально отражается <плодисмент> <плодисмент> трасса, которая я. <плодисмент> так, ну, я думаю, на это у меня так, не назад. А мне так, У тебя это задумалось. Да вот именно. <плодисмент> У ну, как-то вообще не трон назад идёт да, как-то ну, на он... Зеркально он отражается Так, автовоз Ты меня победил, что ли, типа? Да, я тебя победил Капец, школьник побеждает студента. Это что-то непонятно Вот я ненавижу О, эту машинку, не я называю ее инвалидной Потому что... Вот так, вот поэтому я называю инвалидной, потому что башка ее туда сюда <-туда -туда> и... Сельхоз... сельхоз... И... У меня хоть рот. Да. Горячий рот. Да. О, фейерверк это вообще очень-очень да. мощная да. машинка. Она сальтухов и делает на, на ровном месте. Да, что да. я проигрываю опять? Нет, так... да, да, не да. да. Не, надо что выиграть, это как-то да. стыдно будет. Ну, я больше денег. Почему деньги Нет. Это -мо! Тебе опять конь. Конь ты конь в кулаке Мне Сейчас, у меня есть мощь реванш, есть время не поздно? А, нет, поздно Смотри, как я переконаю реклама реванш У соперник желает реванш, давай О, мотоциклётная метла Мне нравится Конечно У меня скушка, тебя У но я тебя убью Чистищик, я почищу тебе твой автомобиль А чайник. Чайник. Не... О, давайся. Отлично. Я захотел, пойду Вот Ну, машина невидимка Машина невидимка А мне, вроде, спортивная тачка Давай сюда, там, за... Это же легендарная, да, помнишь? Да, <звучит> да. да, нет, редкая, редкая Так, сейчас я вот Тебя просто вытяню да -да -да -да Всё, наконец-таки, справедливость постаршествовала, и я начинаю, продолжаю выигрывать Матвея. Смотри, ничего, ничего. Тебе опять конь твой. Конь в пальто, да. Матвея, он еще живучий сразу. Ну да, это же... Я по тебе стреляю, или... Он Ух ты ж, Вот блин, как ты Это невозможно. Вот тебе против Санит. Ура, победил тебя. Желаешь, может ли... Либо... О, яхта! Да, блин. Я на так яхте... Я купил яхту. Да, да. Жалко да. в жизни я ее себе не куплю. Да. Здесь. Здесь. Да, да, вот здесь. Купил ее. А, действительно она дешевая. О! Кира на драке. Ладно, причера домчик. <связывающие> о, мопеды вообще-то здесь прикольное. прикольные, что-то не едешь, на лимузин, на лимузин, что-то не ехал, что-то ждал, что-то не ждал, о, пушка монстров, мне нравится. нравится, <связывая> <Но> она, <связывая> кстати, очень сильно неустойчивая, как и твой ретроизик, о, -о, -о, о, два таких-таких таких титана, а, которых да, голова ну, торчит, немножко это, это немножко подглючилось, ну за тебя подзвукивает, у меня все нормально. Конечно. Конечно, ну вы зеркально зеркальное надо да, да, Снегомобиль. Да. Снег... Снегопулятор. Опять рекомендую. У меня нет, у меня нет. Давай. Давай, сельхоз... Ой, сельхоз о -о -о -о. трактор, о -о -о. сельхоз водик. Ну это два таких, блин, автомобиль, которые перевернутся при любом. О, Вольфкар, аудейс! Oh okay, yes. У тебя в начале тоже написано, что это ты типа там? Yeah. Тоже, я, так... пора чистить. А что это у меня так... Как это? Меня, так, так. А вот Ты Какая-то непонятная дачка. У меня облако. О, смотри. Смотри, как ты так не окружишь. Это не окружишь. Я не этот банан. Понятно. О, смотри, два титана собрались. Один должен есть. Да, я выйду. Угу. Так, о! О, два, два, две пушки такие. Видел, я за. Ты видел, Ты да? видел меня. Ты видел как это колесо? Колесо у Я сделал. Свои пушечки. Да, смотри, мне это на красу тоже надо. Не... Видишь, как я тебе забил. мне сейчас сосненочку набрать, а я Матвей победил. Поби... Поби... По видео. По. Да, Выберем. видишь? Инвалид меня тут короче. Ох ты, ё-моё, пушка. Ох, я салютуху сделал, ты видел, да? Желаю тебе вас. О, этот резальщик. Это как там его на букву А, он называется. Лимурзик. Да. О, лодка, амфибия. Амфибия, которая вообще немножко даже раздражает меня. Да нет, а с нормально. с пушкой, конечно. Пушка и тебе. Это, это, твои, это, твои, это катер. катер да. Я видел, где я лечу. Я тоже вижу, как ты летишь. И тебя идем, пропеллером. Двигателем. Н не с двигателем, лопасти. О! Ух, -а -а я не умер, я думал, что умру. Я сейчас умру. <М -м -м -м> Видишь, какие тебя? Я <М> не <-м> знаю. Завел! И блин! Два. Два таких. Тоже да, таких титанов. Которые... Одного передох сильный, двое задок. Да, да, да. -да, -да, -да. Ты сдался. Что... Это А Это даже нечего. Ох, вот ты хочешь? Я не могу видеть тебя. Я не могу видеть тебя. Я не могу видеть тебя. Я тебя. Я не не да... Что, ты меня опять победил, типа, что ли? Так, ждем соперника, я тебя жду. Я тебя жду. Ты что зависла? Да, зависла. о о о Нет-нет-нет! Нет! Что нет. У тебя? <смех> я тебя жду, давай! Так, сейчас. Что не давай так? Выходим, выходи. Она вышла у меня. Соперник покинул поединок. Получил нового соперника, ищем нового соперника. Да. Так, ждем. Давай! Ага. Непредвиденная такая. смотри, Как раком? Не, не, не рак. Лесово! Сама первая машина которая сейчас стоит. У меня стоит легендарная монстр Монстр стоит О, рыба. Акула. Акула. Акула. Акула ребятные яхта накладывающий яхта он а, ну, говорит здесь к этой карте даже кстати но яхта конечно нет по-другому Смотри, почти в сухую тебя повел ну почти ничего ну, смотри смотри смотри смотри сейчас капитан выстреляешь а и что все я как моментно мама услышит пусть мама я стреляю, я Стреляю, я стреляю! я хорошо Нет уж это будет позорно! Ты что, издеваешься? Да, не издевайся Ты что? Сейчас будем выиграть на е подача. Давай, давай, подавай Ну ладно, я потому что о, нет, Опа, ну. а что трасса такая? Ты что, не знаешь, что у меня такая есть? У меня нету. Это э, какая-то... Так, не же... соплавать, не будем соплавать. А, так, смотри. Фейерверк. Фейерверк? Да что ты тут фейерверкаешь? Смотри, смотри. Уже не то. Что Ракета. Вся... Так. Ну что? Сейчас, сейчас. Мышь ты. Нет. Ты, мышь. Наверное, можно было этим мячиком поиграть. Ну, вон плывет она. Я тебя жду. Я тебя жду? Да уйдет мне! Дождался! Да, дождался! Молодой человек. Так. Да саня. ты, ⁇ -мо ⁇ мне мама достался. Мама уже на набор хороший. Ну вот здесь он. О, я... мы О, смотри, смотри. А, да. Ты думаешь, он сядет? Я думаю, я выиграю. Ох! Ох! Я лечу! Что я тебе... Сильно... А, это... Давано! Был... Даванок. О! А, я еще не повидел! да? Ничего себе. Да-да-да, плюс. Что-то там нету. Автоводская. Ничего, сейчас, сейчас, Тебе повезло, что я переверну. Поэтому. Так. О, спартанец. А, спартанец. Опять реклама. Я жду тебя. Так, давай, наверное, последний реванш. Ой. да, да. Так. Деванш, заканчиваем видео Да Не забудьте подписаться на канал Матвея Ссылочку как обычно Оставляю в описании Также у нас е... А нет На группу я не могу А нет могу оставить на группу И вконтакте Подписывайтесь на эту группу И, И не удивляйтесь Что моя страница немножко заблокирована Потому что так получилось Заблокируем Так Несите меня своей олени. Мою прямые оленью Да-да-да Муж газелька Да, я уже вот оно, купе А кто у тебя это точно? я бы У меня купы. о! Смотри, вот такой, вот. игры, да, персоя, на этом, ребята, все. Подписывайтесь на мой канал, на Матвея канал. Ставьте лайки. Ставьте лайки, да. Там... У него, конечно, одно видео там, но ничего страшного. Пролайкайте и его, а если бы один видосик. Всем пока, до новых видосиков, до новых игр, наверное. Надеюсь, что так будет. Получится у нас с нами поиграть. Всем пока.